Люди совершенно забыли из-за близости, разучились что-то делать вместе или ничего не делать, просто быть вместе. Люди разучились просто быть. Если им нечего делать, они занимаются любовью. Тогда ничего не происходит и мало-помалу они разочаровываются в самой любви. Мужчины и женщины разные, не только разные, противоположные люди. Они не могут подходить друг к другу. И в этом красота. Когда они друг к другу подходят, это чудо, момент волшебства. Казалось бы, они могут только друг другу противоречить. Это естественно и понятно, потому что у них разные умы. Их точки зрения полярно противоположны. Они ни в чем не могут прийти к согласию, потому что у них разные образы действия, разная логика. Прийти к согласию сонастроенность, глубокую гармонию Это почти чудо Это своего рода нор, Драгоценный бриллиант Нельзя требовать, чтобы он лежал на дороге каждый день Нельзя требовать, чтобы это чудо случалось по расписанию Его нужно дожидаться Пройдут месяцы, иногда годы И вдруг оно случится И всегда, ни с того ни с сего, беспричинно не беспокойтесь, любовь позаботится о себе. И не ищите любви, иначе вы никогда ее не найдете.